Всем здравия. С вами на связи Денис Залевский, старший куратор по Сибирскому округу Рой-клуба. И Владимир Солусенко, участник Рой-клуба, который является моим другом и заходит в автомобильную программу. Смотрите, как это выглядит. Да, здравия, Владимир. Заходи на сайт. Вилови. А, уже зашел ты. Так, давай мы сделаем на, на весь экран так. Чик. О, так будет лучше. Так, и тут завершим, чтобы не мешало. А, ну, смотри, то есть ты сразу перешел к магазину, да, то есть ты зайди а, в этот... Не, не, вход, вход нажми. Угу. Ну, вот в свою учетную запись зайди. Вот получается, Владимир был... Так, Но... что там, секунда. Но... У меня сегодня тоже такое было. Это что-то... А, знаешь, что сделать? Давай я сейчас, наверное, на запись остановлю. А, не, потом просто вырежем этот момент. Это нажми, забыли пароль. Да. А или ты зашел? Да, все зашел. А, ну все отлично. Потом пароль смени просто. Ты пароль не менял? Нет. Ну вот смени потом. Значит, продолжим. Получается, так, ты в магазине находишься. Ну, давай выйдем на главную страницу, да, вот нажми эти три полосочки слева, да, чтобы а, нажми главное. А, значит, личный кабинет нажми. Ну, чтобы было видно, да, ага, личный кабинет. Ну, вот таким вот образом, да, он выглядит. А, получается, видим, что ты, ну, то есть только зарегистрировался, да. Ну и для того чтобы зайти э, в значит на бизнес э, в вилави да вот переходим в магазин и выбираем а вот магазин там прямо можно было ну или тут да можешь тут назад можешь тут нажать можешь там на главном экране а вот на главном экране можешь тыкнуть но Вот, ты видишь магазин, сумка такая. Но. Ну и вот, соответственно, видим да, надпись. Для активации аккаунта требуется совершить покупку на 50 или более пиви. Пиви это внутренние баллы. В зависимости от объема покупки, ваш аккаунт получит статус базовый. Это при покупке от 50 до 100 пиви. Стартап от 100 до 499 или бизнес от 500 пиви. Вот в нашем случае для автомобильной программы нас интересует вход на бизнес. То есть нам нужно набрать продукции на сумму от 500 пиви. А, ну и вот поехали. То есть э, ты какую-то вообще пробовал же, да, продукцию Таги, насколько я помню, да? Да нет. Да, ты меня угощал, вот я помню, что там было. Ну вот сок, экстра. Да. По-моему, вот такой вот бланк. Да? Uh -huh. И это энергетика, я так понимаю. Да? По да, да. То есть про каждый продукт можно почитать, нажав на название. Uh -huh. Вот на название uh -huh. можешь нажать, и у тебя откроется описание, что он из себя представляет. То есть как бы можно прочитать. Uh -huh. Вот. Да, то есть, каждый может прочитать. Ну, как бы вот рекомендую взять сплэш, экстру бленд, экстру бленд, там, не знаю, по 5 штук можешь взять, по 7 штук. экстра идет одна вот этого бутылька. Ну, на месяц, да, на семью хватает. В принципе, ну, смотря как пить, то есть можно это но можно и на этот, на неделю не хватить. А сок вот этот бленд, да, это сок свежевыжатых ягод там и так далее. Он тоже с полипринолами, с добавлением пихты. Ну очень вкусно, то есть можно там детям добавлять в творог, например, там или еще что. нибудь Ну коктейли делать. Его идет три штуки в пачке. А? Разводить, сводить. С а какой разводить, да? Ну, ну, можно не разводить вообще, так пить. Вот этот стон я забыл, но он это так же как экстра, только получается, вроде как в нем побольше там этих концентрат. Ну, как бы тоже вкусно. Ну, нажми, почитай про него. Ну, я немного это заходил на сайт, маленько читал, Знакомился, так сказать, с продукцией. Ага, ну ты так не дергай, там чтобы видно было. Ну в общем, я так понимаю, что он это... Помогает усваивать полезные вещества, ну там написано. Ну давай тогда вернемся к магазину. А наша задача сейчас набрать на 50 тысяч рублей и после того, как мы наберем на 50 тысяч рублей, там у нас как раз вылезет скидка. Ну и в 36 тысяч мы уложимся. 36-37 там. Для покупки на 500 ПВ. Ну, на, на, нажимай на плюсики прям. На плюсики нажимай, и продукт будет добавляться в корзину. Ну вот, сплэш тоже возьми. Сплэш а, это... Да, и вот можешь закрыть окошко со скайпом. Да, чтобы оно не мешало. И он видишь у тебя в корзине вот как раз оно и закрывало, появляются твои заказы. То есть. Да, да, да, да. Штук пять, штук пять нажимай, пригодится, как бы такой ходовой. По одному это будет мало. Это Тео, это продуктом для похудения. Ну, интересно. Не Ну, хотя бы а, по 3. Да. Ну, сейчас вот пройдемся просто, как бы, это, посмотрим. А, а где я могу увидеть сумму, допустим, на которой? Ну, ну, ну, вот это... смотри. Сумма PV в вашем заказе, вот уже вверху, видишь, написано. Вот. А, на... вот это, составляет, посмотрите. видишь, 288. Это соответствует ходу стартап. То есть нам еще нужно. Ну, поехали дальше, ниже, там посмотрим, что. Ну тут маски там, я не знаю насчет масок. Ну я взял попробовать, там может жене понравится, не знаю о чем. Ну вот зубную ну, паску. Я хотел ну, паску как бы попробовать. Но. Ну возьми, может быть две, может кому-нибудь подаришь, если Наверное, возьму три. Да? да. Ну. Так, э, маску наверное жене тоже возьму и попробовать сейчас. Ну для чего она как бы не читалась, если ну, честно. Ну давай почитаем, я просто тоже не читал. А ну в общем это для молодости кожи. Ага. Ну по одной штуке я взял как бы на пробу. Они а в ну, принципе. Да, она так, так делает, уже на пробу. Ну. Так, тут маска какая-то, давай. Потом придут, уже так, почитаем нас... Ну, сыворотку. сыворотку я не брал. Скраб. Давай, ну любит же на по... поскр... пос... скрабить. Да, ну вот эти тоже продукты, которые ниже идут, вот э, они что-то там тоже как бы там, ну как вроде для похудения что-то такое. Э, я вот из них кофе выбрал. Там еще что-то пролистай. А еще вот этот банк выбрал тоже. Ну не знаю, что там, посмотрим, попробуем. Еще не пробовал. Я не Ну, можно прочитать, что такое, я не знаю. Так, давай может, глянем. Давай глянем. А, ну, в общем, то есть как бы делаешь тест, да, и видишь, там, чего у тебя хватает, чего не хватает, как бы на чего обратить внимание. Ага, ага, Видимо, ага. так, я понял. Так, ну, ладно мы пока не будем пусть так ну давай еще друзьям товарищам возьмем да, этих допустим еще по одной да да конечно да, ну попробуем вот это штучка ну это для похудения <с saute> тео вот а ну ладно все ничего страшного ну, вот, ну кофе возьми попробовать. Okay. Вот это, да, кофе? Но. Ты пробовал, вкусно? Нет, вот тоже взял, попробую. Не знаю. А? Мармелад, кстати, вот вкусный, но я его что-то тут не вижу. Вот э, я ниже вот спустись, я выбирал э, вот эту штуку, вот видишь, бу бум, бум, да? А, как бы. Но тут, получается, его ждать 14 дней. Поэтому я как бы ну, его убрал с заказа, потому что из-за него весь заказ тормознется. Mm -hmm. Ну там вот. А мармеладок что-то я как бы, пока не вижу. Были мармеладки еще. Интересно. Ну, кстати, вот книга Величайший сетевик в мире прикольная. Видел ее. И как ее используют в настольном чтении. Так, ну как бы тут вот надо добить до 500 ну, да, да, я думаю лучше экстра еще взять, он ну, экстра еще возьми. Ну, да. ну вот даже даже это. 80. 80. А, ну и вот получается теперь нужно перейти в корзину. А в корзине вот у нас уже видно, да, чего сколько штук мы заказали, у кого, ну какого продукта какая стоимость, ну и какая сколько мы чего заказали, то есть и а ниже уже тебе показано, то есть вот у тебя заказ вышел на тридцать восемь двести ну тут можешь что-то убрать, что-то добавить, например. Да, Итак. не буду угадать, все нормально. Да, не сиди, как есть, пошел в жопу, вообще Ну, тогда спускайся вниз. Получай нахуй двойки. Иди как есть. Получи двойку, потом получай, ты пиздю весь. Оформить заказ. Так, все у тебя показано. А вот показать варианты доставки. Вот, и тут у тебя различные варианты. Так, ну, я думаю, что в твоем случае лучше выбрать доставку до дома. Ну, можно выбрать на пункт выдачи, да, ну, как бы, я не знаю, как ты будешь выбирать, до дома? Да, в принципе, так. А в течение какого времени не доставляют? Ну, вот смотри, видишь, у тебя там курьерская служба, срок доставки 1-2 рабочих дня за девяносто за 1700 тоже 0,1 рабочий рабочий день, понимаешь? то есть как бы вот а, доставка Почты России по Красноярску работает ну как бы ниже не интересует потому что еще 6 рабочих дней переплачивает, ну то есть как бы смысла нет а, вот за один день тебе доставят за 1777 потом за три дня вот 642 рубля это экспресс доставка DPD 390 рублей, это можешь забрать на пункте выдачи. Ну вот, если вот стрелочку нажмешь, no. вот эту, где пункт выдачи. А, и, не, стрелочка, видишь, вот выберите адрес пункта выдачи. Вот стрелочку, чик, вот там вот, прям в этой строчке, где выбрать адрес. Справа такая черненькая стрелочка маленькая. Вот это, да? Да, да, да. Ее нажмешь, и тебя вот э, показывают, видишь, пункты выдачи. То есть вот на 60 лет есть. Видишь, на счерса есть. Как бы, ну, в принципе, это в этом, в солнечном. Вот 50, 50, 50, 50. Ну вот 50. можешь, можешь там и выбрать. Скажем. То есть я вот сюда, да? Не, ну смотри сам как бы тут три рабочих дня вот <coughs> будет срок доставки но ну, до трех рабочих дней смотри сам как mm -hmm. тебе интересно просто как бы вот все варианты тебе показаны и выбираешь какой тебе устраивает если у тебя ты выбрал вариант он тебя устраивает он ниже нажимаешь согласен и едем дальше ну, вот. в принципе, я согласен. Это не на все, но... срок, да, допустим. Ну, просто... же, <клышлен> <клышлен> ничего конечно, ничего страшного, но. Ну, все, как бы. Да. Вот, ну и нажимаешь, я согласен с публичным договором оферты ну то есть как бы ты можешь, если потом захочешь почитать, ну как бы тут как это стандартная эта тема там, что ты ну что тебе не навязали, <глышлен> что ты сам купил. Ну и условия доставки возврата, ну, продолжить. Все, заказ оформлен. Получается, готово. Нажимаешь и а, тут вот ниже пускайся это тут все продукции показаны какую взял И вот нажимаешь оплатить и тебе ну стандартная вот это вот окошечко оплаты а, то есть можешь оплатить вот пластик да, банковской картой. в скором времени еще сделают оплату уже за призм. то есть ну это вот мы для этого как раз тут собрались а, теперь давай я остановлю запись, чтобы данные, данные твои нет. А, в общем, благодарим всех за внимание. А, ну, делали это, эту инструкцию для того, чтобы было понятно более-менее, да, как зайти на бизнес код в компанию Вилович. Все, завершаю запись.